Клиентам нужно всегда улыбаться. Улыбка повышает продажи. Эти правила и рекомендации требуют уточнения. Реальная история. Когда в 90-е годы Макдональдс выходил на рынок Советского Союза, то столкнулись с проблемой, что новые западные стандарты обслуживания советские люди воспринимали достаточно настороженно. Сам факт, что в ресторане им говорили «добрый день» либо допустим, «спасибо за заказ» это настораживало, а улыбки персонала вообще Дело в том, что в сфере обслуживания в Советском Союзе не было принято улыбаться вообще и это сбивало с толку. Этот феномен изучили и в конце концов правила поведения персонала для этого специфического рынка были изменены. Персоналу было разрешено не улыбаться, либо допустим использовать легкую полуулыбку. Это хороший пример, что все должно быть уместно. Нужно чувствовать ситуацию и быть таким гибким. Иногда допустим улыбаться, иногда быть серьезным, иногда Иногда просто нейтральным, но в большинстве